Всем привет, ребят! У микрофона Антон Ларин. Сегодня у нас, как всегда, субботний выпуск на целых 20 минут. самыми крутыми, самыми необычными средствами передвижения. Уверен, ролик вам понравится. А вы, в свою очередь, не забывайте поставить большой палец вверх и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. И обязательно смотрите до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей. Да, сумма небольшая, но все же. Ну а теперь, ребят, бегите за чайком, вкусняшками и присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! А это компактный вездеход, который авторы идеи прозвали «Хомяк». Почему ему дали именно такое название, я не знаю. Но выглядит он очень как-то мило, что ли. Какой-то такой полненький и в то же время мощный. Спокойно может перевозить на себе взрослого мужчину и держаться на поверхности любой сложности. Ямки под углом, хоть в 90 градусов, не беда. Задачей водителя является лишь думать о том, как ему по законам физики самому не свалиться назад. Машинка же справится совсем. Сделали хомяка в такой военной расцветке, темно-зеленым.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 Подбайк – это четырехколесный гибрид электровелосипеда и автомобиля, который сочетает в себе все главные преимущества обоих транспортов. Байк вышел очень компактным и удобным, просто идеальным вариантом для города, ей-богу. Сели в него, закрыли крышу, наделенную доводчиками, и поехали себе по делам, имея и безопасность, и комфорт, и фишку в управлении будто велосипедом. Я такое вижу впервые, и, признаться честно, я был очень сильно удивлен. Не мог подумать, что меня так сильно когда-то удивит электробайк. Кстати, вспомнил. Модель сильно похожа на катамаран по принципу езды. Но вот те самые, на которых вы летом на море крутите педали на пару с другом, либо подругой, и передвигаетесь по водичке. Теперь подбайк стал еще интереснее и ламповее, что ли? Не так ли?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 Сделал более устойчивые массивные колеса, уплотнил спицы, сделал более прочный корпус и, само собой, вишенка на торте, снабдил велик электромотором. В результате он также и обил его элементы красивой коричневой кожей. На выходе получился наблюдаемый вами сейчас красавчик. Он не только быстро ездит, но и на самом деле ничуть не уступает мотоциклам. Зачем, спрашивается, переплачивать, да?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 Уверен, что автор идеи спокойно может теперь кататься по выставкам и лутать первые места. У тачки изумителен как внешний вид, так и салон. Просто не к чему придраться. А этот элегантный черный цвет... М -м -м. Когда я впервые наткнулся на видео с участием этой машинки, я подумал, что смотрю какой-то мультик, вот правда. Более трешового и в то же время необычного фургона я еще не видел. Все тонированные и заниженные приоры сейчас вышли из чата. Вышли, чтобы пойти и занизить тачку еще больше, вдохновившись таким клевым фургончиком. Он же буквально плывет по земле. Да, сразу видно, что человек снимает ролик не в России. Как бы мне самому не хотелось испытать эту тачку на деле, никак не выйдет, только если на платной дороге. В целом фургон довольно мемный, бордового цвета с мультяшным внешним видом, очень клевый.